Всем доброе утро, мы пришли с утра подстригать ребят. Мы уже здесь были. Посмотрим, возьмут нас или нет. Мы не по записи, а так. Первый Ренат пошел. С Ренатом. Пошли сейчас прогуляемся, посмотрим, что здесь за местность. Мы здесь еще не были. Марк остался с Сережей ждать. Но мы пришли без очереди, без записи. Здесь все записываются. Но как раз Рената успели подстричь, а следом пришел мужчина. Он говорит, ну, хотите, после мужчины могу только взять. И Марк остался ждать, когда мужчина подстригует. А мы с Ренатиком и с Данчиком. Давай ручку быстрей. Идем изучать местность здесь. Площадка Мама, тоже детская меня... Мы здесь не были еще да? Мама, у здесь, дома. дома? Нет, мы все съели Так, стоим А тут птицы бушуют Так шумят На площадке? Ну можно, но у вас сейчас будут все ноги в песке Ян Ай, я вот не люблю площадки там, где вот такое вот все. Непонятно что. Это даже не песок, а как знаете, такая смесь. Короче, всякая ерунда, вот видите, под ногами. Тут и иголки от елки, и мелкие какие-то камешки. А, ну вот чистый песок прям. Песочек-песочек кто-то навез. И солнце. Никто не гуляет на таком солнце какой мальчик у нас аккуратненький его когда постригут, он сразу такой взрослый а ты на... ой, он тебя чем-то еще ложил каким-то гелем и пахнешь так ой, ребята, впервые за 4 месяца перехожу дорогу а мне водитель говорит гуапа это красивое приятненько мне, серьезно очень будет ты что, вытрушиваешь? Вытрусь, он ну, весь песок, видишь, очень много песка, очень неудобно на таких площадках. Давай. Так, продолжаем. Теперь очередь Марка. Очень хорошо, парень стрежит. А Ян тут с ума сходит. Ян, сядь, пожалуйста, ровненько. Ян стричься не будет, он боится здесь, сказал. Ну, вот, мы теперь на нормальной площадке. Ян, ой, Ренат. В этих фонтанах нет монет. Висит монет. Пойдем. Так, тенек. А мы пришли за лимончиками. Вот Возьми сеточку. Это капуста была, да? да. Сегодня были в русском магазине. Смотрите, что мы взяли. Мы взяли гречневую кашу. Я взяла... Для детей, честно сказать, целенаправленно поехали в этот магазин, потому что они здесь, кроме булок, есть ничего не хотят. Поэтому вот вспомнила о нашей каше. Они дома ее хорошо ели, поэтому буду их кормить этой кашей. А еще я сегодня купила вот такие вот булочки. Я не знаю, какие они, но я увидела, что они темного цвета. Мне очень-очень захотелось, потому что ну, здесь вообще черный хлеб, как вот у нас, не пользуется, спросом. Его практически нигде нет. Я вижу везде белые длинные такие багеты, как французские. Вот. Ну и много всяких таких булочек разных. Ну вот такой темный я сегодня увидела, сразу решила взять, потому что мне очень хочется черного хлеба. В идеале, конечно, бородинский, но... Не знаю, может быть, где-то в русских магазинах есть. Я, кстати, сегодня забыла спросить. Не такой, но приближен к тому. Ребята, пришла я позагорать к бассейну. Ну, здесь все так делают. Я уже смотрела, смотрела. Думаю, схожу-ка я. Плавать не хочу, потому что многие говорят, что вода очень холодная. Так и есть вода холодная. Марк с Ренатом вчера пошли, говорят, о, холодно, замерзло. А Ян? Нет. Пошел с папой. я сплавлю, они. Лежу. Что хотела вам сказать? Хотела сказать, что с 1. По-моему, с первого июля с 1-го, из 15-го 15 в Мадриде открылись все муниципальные бассейны. Здесь получается вот как? На каждый район есть муниципальный бассейн, там абонемент стоит вообще копейки, где-то 3 евро, по-моему, в месяц или за сезон, не знаю. Если ты многодетная семья, то тебе предоставляют скидку, если ты приходишь, показываешь, что ты беженец из Украины, тебе вообще бесплатно дают пропуск. Но так как у нас на территории отеля есть свой бассейн, поэтому, естественно, как бы мы не нуждаемся в муниципальном бассейне. Вот лежу сейчас и думаю, мне так странно, странно, что я лежу на покрытии искусственном. Вот видите, тут травка, это, Честно говоря, дичь, дичь какая-то. Дичь, потому что на нее наступить ногами вообще нельзя и такое чувство. Какой-то такой самообман. Но на солнце она явно что-то выделяет, какие-то токсические вещества. Но это пластик, какой бы он там ни был, пусть даже какой-то медицинский, там с, с самыми лучшими характеристиками, но все равно на таком палящем солнце все равно он что-то выделяет. И я вот лежу, мне так неприятно. Прям вообще-вообще я впервые лежу на искусственных покрытиях, так чтобы позагорать. Это ужасно неприятно. как так все. Все не по настоящему ух ты ты тоже плавать так ты серьезно ты прям нырять будешь ну давай с ладиком пойдешь а владик под водой будет давай давай давай давай давай бегом иди кроем да ну или на рукавнике да не хочешь Загорайте. Все, загорались. Нельзя лежать под солнцем больше 15 минут. Я У меня уже темная кожа. Я дело в том, что не пользуюсь мальчик приехал ко мне, вытащил меня на улицу. Я сижу испанский учен, он тут катается, периодически наведывает мне. Мои дети уже спят, уложила всех, поэтому говорю там на улице громко. Сейчас покажу почему. И хотела вернуться опять к теме стрижки детской. Да не только детской, в принципе, вот мы решили в ту парикмахерскую, в торговом центре, где мы подстригали до этого мальчишек, где я, начала делали первую стрижку не вести, потому что, ну, как-то 15 евро одна голова, дороговастенькая, честно говоря, хотя подстрили очень тогда классно, но без, без вопросов, все на высшем уровне. Но вот в барбершопе 6 евро фиксированная цена, это для деток. И для взрослых мужчин 8 евро. И стрижет он нормально, быстро и такой молодой, энергичный парень, поэтому будем ходить к нему. Единственное, что, конечно, нужно за ним записываться, но нужно как-то выучить язык, чтобы легко можно по телефону здесь, Потому что так мы пришли поговорить так проще вживую Я по телефону, но... не знаю. ну ладно, он нас так принял. В целом, все нормально, подстрелим марка и Рената, и я на не подстрелил. Он, в принципе, и не хотел стричься, он посмотрел, говорит, такой я боюсь. Вот. Ну, тут нет мультика, нет вот этих машинок, как изначально он это все видел. Вот, и Яна не подстрелит, потому что мастера записи, записи, записи, но ну, мы и так уже там, даже того марка еле вклинили. Так что из-за этого спасибо. Придем в следующий раз. Я уже детей спать уложила, у нас 10 минут 11, а тут такой шум у нас на улице, посмотрите, сколько эти дворы, и вот сейчас начинает только темнеть, и, конечно, тут интересный световой день, о боже мой, сколько тут всех много, я закрываю окна, потому что очень громко, шумно, а когда уже... Все укладываются. Ну, вот это вот тусня до 12, как правило. После 12 уже тишина, я открываю окна, чтобы свежий воздух был. Ну, все, ребят. Спокойной всем ночи. Будем мы отдыхать. Будем отдыхать. Сейчас детей, конечно, будет очень много из-за того, что каникулы. Все, всем спасибо за внимание. До скорой встречи. Скоро увидимся. Пока.